Привет! Как дела?» С тех пор, как я переехала к брату в Лондон на ПМЖ, мама часто стала приезжать к нам в гости 2, три и даже четыре раза в год, и каждый раз брат старался вывозить нас куда-то в путешествие по Великобритании. Кстати, об одном из таких путешествий я вам уже рассказывала, когда мы ездили в Дарсет и Сомерсет. если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А сегодня я расскажу о том, как мы в мае 2012 года сели в машину и все вместе отправились в Блэкпул и Ливерпуль. Итак, в один из уикендов, это были 19 и 20 мая 2012 года, мы с братом и мамой сели в машину, и брат повез нас в наше семейное путешествие. О Блэкпуле я расскажу сегодня, о Ливерпуле в следующий раз. Эти два города находятся на северо-западе Англии, поэтому путь нам предстоял не близкий. Около 320 километров по прямой до Блэкпула Ливерпуль находится южнее, ближе к Лондону. Где-то посередине пути, я не помню, как мы ехали, какими дорогами, но мне представляется, что мы ехали как-то через район Солсбери, Так как в середине пути мы остановились перекусями, в какой-то лесопосадке, там была какая-то детская площадка, в общем, такое место для отдыха. Мы там покушали и даже немножко покатались на качеликах. И пока брат спал на лавочке на свежем воздухе, мы с мамой наслаждались природой и погодой, наблюдали за ястребом, который летал над нами, прямо кружил над этой площадью и кого-то, видимо, выискивал. Может быть, это был сокол, я не разбираюсь в птицах, но по его полету и по размаху его крыльев было понятно, что это какая-то хищная птица. Затем мы услышали нарастающий рев самолетов и поняли, что летят какие-то военные. Я быстренько включила камеру, и мне удалось снять пару кадров. Это был какой-то огромный военный самолет со шлангом сзади, видимо, происходила дозаправка, а рядом с ним. Летели два истребителя Ну, почему я сделала вывод, что мы были недалеко от Солсбери в этот момент Потому что там находится военная база И, видимо, вот где-то в этом районе мы и остановились на отдых Ну, гул самолетов разбудил моего брата Мы сели в машину и поехали дальше Так, в середине дня мы уже добрались до Блэкпула В этом городе я уже была в свою первую поездку в 2005 году так же, как и в Ливерпуле. Но мы с братом просто решили обновить наши воспоминания и заодно показать эти два города маме. О своей первой поездке в Лондон с приключениями я буду рассказывать летом. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. То есть, Блэкпул я уже видела, и мне он реально запомнился в мою первую поездку. Мне очень понравилось а, море. Это было первое побережье, которое я видела в Англии. И, естественно, так как я обожаю море, Мои впечатления о блэкпуле были незабываемы. И вот в этот раз мы тоже добрались до побережья. Вообще Blackpool с населением около 145 тысяч человек находится на побережье Ирландского моря и считается одним из э, главных курортов северо-западного побережья Великобритании. Он э, такой маленький Лас-Вегас. Знаменит своими игровыми автоматами. Возможно, там есть и казино. И весь город сияет в иллюминации. вот когда заезжаешь прямо на главную трассу побережью. Там на каждом столбе висят неоновые э, какие-то вывески, то русалки подмигивают себе, то какие-то шарики крусятся. В общем, все бурлит, кипит. Видимо, в ночное время там вот действительно Лас-Вегас. А в дневное время курорт. Правда, купаться в Ирландском море очень холодно, и в течение дня на море происходят сильные э, приливы и отливы. Поэтому он больше славится не как пляж, а как вот э, Город развлечений. Именно сюда перед свадьбой приезжают молодожены и организовывают свои девишники и мальчишники. Несколько групп мы видели, и мне даже удалось снять пару девчонок, которые в Англии, если проходит девичник, наряжаются в розовый цвет и на всю катушку гуляют по барам, ресторанам и так вот передвигаются через все эти питейные заведения, на вот таких вот каблучищах и в полупьяненьком виде. Ну а девишники, может быть, я когда-нибудь позже расскажу. Мне удалось побывать на одном из таких. Мы припарковали машину и пошли гулять по набережной. Вообще, Blackpool в переводе с английского даже «черный бассейн» считается, что получил свое название благодаря сточному каналу, который выходил в Ирландское море и там образовывалось такое черное пятно на другой стороне Ирландского моря находится столица Ирландии Дублин что в переводе с ирландского также означает «черный бассейн» по набережной можно увидеть много всяких разностей как наездников на лошадях с каретами Okay. <sighs> так и двухэтажные трамваи. Кстати, Блэкпульский трамвай считается одним из самых древнейших в мире электрических трамваев. И трамвайная линия идет по всей протяженности набережной, то есть можно сесть в трамвайчик и покататься, посмотреть город. Ну, можно сказать, что набережная – это основной центр всего города, где проходят огромное количество мероприятий и находится масса развлекательных центров, и парк аттракционов. Кстати, главный Пирс также содержит парк аттракционов, как и во всех курортных городах Великобритании. Там находятся игровые автоматы, можно поиграть в денежки, можно поиграть в тире, погонять шайбу на хоккейном поле и так далее. Мы, естественно, зашли туда, поиграли. Конструкция главного пирса содержит в себе основную достопримечательность Блэкпула. Это башня высотой 158 метров, которая похожа на Эйфелеву башню. И она была построена аж в 1894 году и до сих пор является визитной карточкой города Блэкпул. Ну, мы вышли из машины, припарковались где-то в центре города, и пошли гулять по набережной. Купили фишн чипс и стали кормить чайк. Мы как раз-таки с братом, когда первый раз гуляли по Блэк наблюдали за чайками, тоже тогда, по-моему, купили курицу, и угощали их косточками. Так они эти косточки глотали прямо у нас на глазах. И одна из чаек, как всегда, со всеми дралась. И мы прозвали такую чайку Босс. То есть, самая главная чайка – и в этот раз мы тоже решили кинуть им чипсов, то есть картошки, а рыбой мы не делились, рыбу мы съели сами. Ну, в общем, гуляли по набережной, я в этот раз взяла трипод и стала снимать виды города. В этот день был очень красивый закат, какой-то такой желто-багровый, и на пирсе мне очень понравилась ажурная такая э, лавочка которая прямо идет по длине всего пирса. В глубине моря, как всегда, на многих курортах стояли ветряные мельницы. Видимо, производили электричество. Мы пару раз сфотографировались все вместе, и это одна из немногих фотографий, которая у нас осталась с мамой в память о брате. Он не любил фотографироваться, но в этот раз позволил сфотографироваться всем вместе. Затем мы уже двинулись к машине и по пути стали искать отель, где бы мы могли остановиться. Bed and breakfast или guest house. И везде было написано no vacancies то есть нету свободных мест. А тут где-то в окне мы увидели собачку с таким грустным взглядом, которая смотрела на нас. Но ну, людей не было, по улице никто не проходил, и ей хотелось хоть кого-то увидеть, хоть с кем-то пообщаться. И такая сидит обездоленная. Я говорю, смотрите, какая собачка. Подошла к ней, стала с ней разговаривать, пофотографировала ее. И тут рядом в окне увидели надпись, то есть есть свободные места, и мы поняли, что это не просто дом, а именно bed and breakfast. И сняли там номер и переночевали именно в этом отеле, сказав при этом хозяевам, что именно собака привлекла наше внимание и организовала им клиентов. Так что, может быть, не зря там эта собака сидит. Вот такая вот интересная реклама. Хозяева, конечно, были счастливы, очень благодарили свою собаку. Отель нам очень понравился. И на утро мы сказали, что обязательно расскажем об этом отеле всем друзьям, которые захотят посетить Блэкпул. Утром мы сели в машину и уже было отправились в Ливерпуль, в наш следующий пункт назначения но по пути увидели, что на набережной у какого-то памятника проходит какая-то церемония. Мы решили остановиться и посмотреть, что же это такое. Оказалось, что это местный кинотаг, ну, типа нашего вечного огня, так в Англии называется памятник воинам погибшим в мировых войнах, и там какие-то солдаты с флагами. Склонили голову, была минута молчания. Я в это время фотографировала, и мне кто-то сказал, Ш -ш", типа, постой в тишине. Ну, я немножко постояла и стала дальше снимать просто видео, чтобы у меня затвор не щелкал. И затем начался парад с музыкой, с духовым оркестром. Солдаты пошли куда-то дальше по набережной. Немножечко еще прогулялись, увидели красивые зеленые беседки. Там я попросила маму сфотографировать меня. Ну, в общем, прогулялись еще дальше по набережной, куда мы не дошли в прошлый вечер. Сели в машину и поехали в Ливерпуль. Об этом городе я расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!